Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня нас ждет целых три мини-истории. И первая из них называется Я потеряла свой купальник на свидании в аквапарке с канала Пчела. Ее Потеряла купальник да на свидании может, это и неплохо. Сейчас мы узнаем. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставят лайки за три секунды, вам будет вести всю неделю. Итак, считаем, успеть? Три, два, 1-0. Все те, кто поставил лайк и удача отправляется к вам, также не забывайте про нашу новую традицию, в конце каждого видео появляются ваши комментарии, так что пишите, и возможно именно ваш комментарий появится в новом видео. Ну мы начинаем терять купальник, погнали! Привет, меня зовут Беннет, и эта история будет про мой позор на людях. Я очень хочу отмотать время назад и быть более внимательной, а возможно и вообще отложить эту затею, но ничего вернуть нельзя, и поэтому остается только смириться с тем, что есть. Я еще никогда ранее так плохо не проводила свое свободное время. Когда-то не очень давно у нас была просто огромнейшая компания людей, с которыми мне было действительно уютно. Можно сказать, что я считала их вторым домом, а возможно даже и первым, потому что родители меня совершенно не понимали. Может потому что не хотели, а может потому что просто было не до меня. Я всегда знала, что могу прийти в компанию, рассказать о своей большой или же совсем крошечной проблеме и меня поймут. Нет, не станут осуждать, тыкать пальцем или смеяться в лицо. Сядут со мной, выслушают и по дать отдельный совет, а возможно и помочь как-то по-другому, но ничего не может длиться так долго. Время шло. К огромному сожалению, некоторые ссорились, некоторые находили новые компании и уходили в них, а некоторым просто надоедало там быть. И поэтому hmm. они решили уйти. Заместо тех, кто там был ранее, всегда приходили новые люди и пытались влиться в коллектив. Но это получалось далеко не у каждого. Hmm. Такими темпами огромная компания, почти 30 человек, разделилась wow. на несколько маленьких, и я попала в одну из них. Там была девушка, которой я на дух не переносила. Ее звали... Клори. Она Клори. была выскочкой и иногда могла посмеяться надо мной, что меня задевало. Но потом мы как-то притерлись друг к другу и благодаря одной ссоре нашли общие темы. Mm -hmm. Спустя какое-то время Клори нашла меня в соцсетях и позвала гулять. Но мне настолько надоело глупо шататься по улицам, что я предложила вариант получше. Моя мама работала в аквапарке и могла выделить нам целый день абсолютно бесплатно. И Офигенно. я решила туда вместе с ней. Несмотря на то, что я безумно стесняла своего тела и всего остального, я кое-как влезла в свой купальник и поехала навстречу. Мы весь... Если ты стесняешься своего тела, не проблема вообще. Несколько вариантов решения. Первое. Привести его в порядок. Второе. Купить соответствующий купальник, который не будет тебя смущать, например, если тебя смущают на всякие стринги, фигинги, купи что-нибудь другое. Можно вообще в шортах быть, и никто тебя за это не укусит. И в-третьих. Просто полюби свое тело, и тебе может даже не понадобиться купальник никакого ты прекрасна, в принципе. Не обязательно обладать какими-то суперстандартами. Элис там почти целый день, но все это время я видела, как на меня пялится какой-то парень. Каждый раз, когда мы съезжали с горки или шли в бассейн, вместе с нами шел и тот парень, который на меня постоянно смотрел. Когда наши взгляды пересекались, он улыбался мне и подмигивал, а я не понимала, для чего он это делает. Несмотря на то, что я пыталась уйти оттуда как можно быстрее только из-за его взгляда, я видела, как Лоре нравится, и только это меня останавливало. Но время расходиться все-таки наступило. По приходу домой, мне в социальных сетях пришла заявка в друзья, и, судя по фотографиям, это был тот парень, который пялился на меня. Сначала я не хотела его добавлять, но когда он видел, что я не принимаю его заявку, снова отправлял ее по нескольку раз, и мне пришлось. Как только я приняла ее, меня моментально усыпали сообщениями о том, какая я красивая и как со мной хотят познакомиться. Я сразу же рассказала об этом Клоре, и мы вместе посмеялись над тем, что происходило. Этому парню я отвечала на отвали на протяжении нескольких недель, и он решился позвать меня в тот же аквапарк. Над его предложением я думала довольно долго, почти целый день, и поняла, что дома я сидеть точно не хочу, и пойду с ним. Клори как раз тогда была занята и не могла никуда выйти. При встрече Бен оказался еще более странным. Он сверлил меня взглядом еще больше и каждые несколько минут говорил нас. Нифига, у нее сиськи, конечно же, он будет ее сверлить. Парни, просто ты понравилась и все. А что здесь такого? А как он еще... Я вот не боюсь таких взглядов, если честно. Тем более, это нормальный парень. Как бы было бы страннее, если бы он вообще не смотрел. Когда смотрит, значит, нравишься, но ну и отлично. Не обязательно что-то ему давать и какие-то шансы, и встречаться с ним. Его желание, это его желание. К он рад тому, что я пошла вместе с ним. Но я решила не обращать на это внимания и просто развлекаться. Не зря же я тогда выходила из дома. Почти час мы катались на разных горках и веселились, и я даже ненадолго забыла о том, как он странный, пока он не сделал отвратительную вещь. Один раз он решил скатиться с горки сам, первый и один что было довольно подозрительно, ведь все горки, на которых мы катались ранее, мы проезжали вместе и в одно время. Но я решила не особо обращать на это внимание и отпустила его. С горки я скатилась очень быстро и очень быстро плюхнулась в воду. Вынырнув, я поняла, что что-то не так. Мне стало слишком тепло в некоторых местах, а потом резко холодно. Сначала я подумала на перепад температуры, а потом увидела, как Бен смеется и выходит из бассейна, показывая на меня. Опустив глаза вниз, я увидела, что он каким-то образом снял с меня купальник, и я стояла без него, пока на меня все смотрели. Не знаю, как у меня хватило на это смелости, но я вышла и, прикрыв руками все то, что нужно, побежала скорее к раздевалкам. Момент, слыша смех окружающих. После этой ситуации Бен мне ни разу не написал, а наоборот, везде заблокировал и избегал встречи. А я считаю этот случай самым позорным за всю мою жизнь. Привет, меня зовут Джерем. Не-не-не, не сам позорный случай, я тебе скажу так, у меня была точно такая же история. Я была в черном купальнике, нам были такие трусы, что трусами даже не назовешь. Тут такая высокая горка, просто надувная, она была установлена прямо на берегу реки. Я в аду забралась туда. И такая, думаю, уху, скачусь, я съехала без трусов, без трусов. Они болтались, у меня вообще где-то непонятно где, вот так все перекрутились, и я просто такая ехала. та да да Я, короче, моя психика сделала так. Сделала вид, что этого не было. Неудобно было пипец, вообще. К сожалению, эта история происходит со мной, и мне приходится выбирать то, что мне совсем не нужно и не нравится. А все это мне приходится делать только потому, что мой отец очень любит управлять мной и всей нашей семьей. В нашей семье не всегда было все построено на порядке. В моем детстве все было совсем по-другому. Мы были очень дружными и очень хорошо понимали и слышали друг друга. Несмотря на то, что все было так идеально, это все должно было когда-нибудь закончиться. Потому что не может быть все идеально так долго. Мои родители очень долго жили душа в душу, и у них никогда не было ссор. И я всегда знал, что они пример семьи, которые очень хорошо ладили друг с другом. И я знал, что буду равняться именно на них, но все резко изменилось. Родители стали очень часто ругаться и забивать на просьбы друг друга. Час... Блин, прикольно, смотрите, у мамы типа розовые волосы, у бати типа зеленые волосы. Прикольно, да, смотрится? Представьте, как это... Ой, так интересно, они как будто не дети, ой, не взрослые, а подростки, так прикольно. А если бы у нас реально были вот такие вот цветные волосы, я мечтала бы, знаете, о чем? Чтобы у меня вот глаза были такого цвета, как у нее волосы. Розовые. Если бы у меня были розовые глаза, я покрасила бы волосы в белый цвет. И добавила вот здесь а вот еще разовушек каких-нибудь такие. Ну, приходится жить с такими глазами. Ну, что поделаешь, что поделаешь. Напишите мне в комментариях, какой цвет вы хотели бы глаз. на эмоции и пытались сделать как можно больше. И я никак не понимал, к чему это ведет. Несколько месяцев мы жили в ссорах и непонимание а потом мой отец резко изменился, стал командовать и следить за мной и моей матерью. Ослеживал все, что она делала и с кем общалась, а зачастую и запрещал общаться даже с подругами, потому что считал, что это плохо влияет на нее, и она не могла ему перечить, потому что все заканчивалось слишком печально. Но я рос. У меня, естественно, было очень много новых знакомств, как среди девушек, так и среди мальчиков, и мой отец очень за этим следил. Он заходил на страницы моих друзей, смотрел их записи и даже слушал их музыку. А если находил там что-то, то говорил, что этот человек на меня плохо повлияет. С одной из своих подружек я сблизился и мы начали отношения. Отец совсем не знал ее, и я позвал ее на ужин, так. чтобы познакомить их между собой. На ужине мой отец пристально наблюдал за Лейлой. Следил за тем, как она ест, как живет и даже какие у нее движения. И иногда даже не скрывал свою мимолетную неприязнь к ней. Но она старалась этого не замечать. Это были мои первые отношения, и я был слишком влюблен. Да даже больше, чем влюблен. Я любил ее и очень сильно. Mm -hmm. После нашего ужина мой отец отвел меня в другую комнату и сказал, что моя девушка слишком страшная. И что он уже не может на нее спокойно смотреть. На все мои слова о том, что я люблю ее и дорожу её отношениями, он закатывал глаза и говорил, что она страшная. Несмотря на то, а? что мой отец препятствовал Пипец. нашим отношениям, я остался с ней. Но мой папа не опустил руки. Он пытался подставлять ее, пытался писать ей с разных страниц, мальчиков, уверять в том, что я ей не подхожу а один раз ошибся номерами и отправил такое сообщение со своего номера. Я пытался поговорить с мамой на эту тему, но она не может сказать ему ни слова поперек, потому что он сразу начинает злиться, и делать новый конфликт. Уже почти полгода мой отец пытается разрушить мои отношения. И постоянно говорит мне о том, что моя девушка слишком уродлива. И что мне такая не нужна. Не понимаю... Какой-какой ужас. Какой ужас. Опять эти мужики что-то мутят. Как можно сказать на женщину, блин, что она уродливая? Меня это больше всего убивает. Вы, блин, вы видели вообще себя? Это у вас по природе, блин, тут все волосато, тут непонятно вообще никакой эстетики, ножки не стройные, ручки не длинные, глазки не такие, вот губки другие, вообще даже другая кожа, другая душа, другое, вообще все волосы, все по-другому, мы прекрасны, черт побери, прекрасны, в принципе, априори. По праву своего рождения. Но батя, короче, чокнулся. Когда у него начались терки с мамой, он чокнулся, он жестко разочаровался, в принципе, в отношениях и так далее. И он думает, наверное, благими намеренными вымощена дорожка в ад. Типа, я спасу сына от разрушения отношений и вот этой боли. Пусть они сразу расстанутся. Взрослые люди, пожалуйста, позрослейте, наберитесь мозгов, перестаньте ломать психику подросткам. Ёпарас, это, это первая любовь, первое чувство, он ее любит. Я люблю ее. А если вам понравился ролик, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, а также нажмите на колокольчик. Свою историю вы можете рассказать в комментариях, и возможно именно она попадет на канал. Привет, меня зовут Стив. Моя история действительно... Так, ребята, у нас третья история. Моя история действительно является большой проблемой, которую я до сих пор не могу решить, или чуть лучше разобраться в ней, потому что то, что произошло со мной, бывает очень редко. Я живу не самой обычной жизнью. Мои родители довольно влиятельные люди, которые действительно могут сделать многое. Но мне никогда это не нравилось. Я часто смотрел на обычные семьи и очень завидовал тем, кто видит своих родителей каждый день. Потому что я их видел гораздо реже. Хоть мне бы и хотелось сделать все наоборот. Так как мои родители очень влиятельные люди, по сути мне приходится жить от встречи до встречи. Но если быть честным, так жить мне уже надоело. Иногда бывает очень сильное чувство тоски и грусти, которые никак не исчезает. В детстве я помню, как мне говорила мама о том, что я будто лишний и совсем ненужный, будто бракованный. Именно эти слова твердо остались у меня в памяти, и что? я до сих пор их не забыл, хоть и прошло много лет. Часто я задумывался о том, что мои родители просто ищут повод для того, чтобы не видеться со мной, потому что стыдятся меня из-за некоторых боже. вещей. Мой отец познакомился с моей матерью еще в далеком прошлом. Они сразу планировали семью и детей и очень ждали меня, как то только я родился, врачи сказали о том, что я очень странно выгляжу и очень странно себя веду. Но мать не особо обратила на это внимание, Потому что была слишком рада появлению меня. Через некоторое время я с моей матерью стал посещать врачей, как и все остальные дети. Но один врач сказал вещь, которая пугает меня до сих пор. У меня два пола. Я как девочка, так и мальчик. Я помню, Нормально. как мама была расстроена и сколько ночей плакала из-за того, что выяснилось такое. Но я был еще слишком мал, чтобы понять слова врача именно в тот момент. В подростковом возрасте мне было очень тяжело. Я никак не мог понять, кто я на самом деле, и мне будто всегда что-то мешало. И даже никакие вспомогательные тесты никак не могли мне помочь с ответом на данный вопрос. Я очень комплексовал из-за того, что никак не могу понять, кто я и кем являюсь, даже для самого себя. Стоп! Короче, если такая тема, ты не знаешь, кто ты, мальчик или девочка, так будь тем и тем. Так в этом-то и есть вся фишка. Ты можешь брать и то, и то тебя двое, ты не один просто обычный, вот-вот я, мальчик и девочка. Не надо себя пытаться идентифицировать, и навишать на себя ярлыки. Если в судьбе такое произошло, то будь всем, кто тебе запретит. Кто тебе запретит быть и мальчиком, и девочкой одновременно. Ты можешь выглядеть как девочка, быть характером как мальчик. Можешь выглядеть как мальчик, быть девочкой. При этом ты можешь быть девочкой носить мужскую одежду. Быть, блин, мальчиком, носить женскую. Вообще пофиг. Вообще пофиг. Главное... Делать это так, что ты, как бы, не навязана это тебе откуда-то извне, а вот душа у тебя требует вот так, значит, это правильно. Неважно, кто что говорит. Если твоя душа говорит «да», значит, это «да». Только твое «да» имеет значение, больше никакое. Ни общество, ни родители, ни правил, ни устоев, ничего не существует. Есть только ты, твоя жизнь, твой внутренний мир, твое тело и все. И делай с ним что хочешь. Только аккуратненько, пожалуйста проблемы я живу уже очень много лет, и мне до сих пор стыдно за самого. Есть и подтвердить ему стыдно, а почему? Потому что он не принял себя. Короче, если есть какие-то сдвиги, или еще какая-то фигня, нужно просто их принять и понять, что это ты есть, это ты. Ему стрёмно, ему больно, он тратит свои нервы, мучается, страдает, всех вокруг изводит. Почему потому что сам себя принять не может. Нужно принять тебя со всеми своими демонами, отличиями, недостатками, достоинствами, увлечениями. Вообще, просто берешь и принимаешь. Вот это я. А когда ты себя принимаешь, вокруг тебя появляются люди, которые тоже начинают тебя принимать. Более того, появляются люди, похожие на тебя. Это создается комьюнити вот такое. Ты не чувствуешь себя одиноким. А если ты сам себя шарахаешься, то и все будут тебя шарахаться, и жизнь будет как говно. Себя. Ведь я и вправду думаю, что даже мои родители отказываются от меня, потому что я не такой, как все остальные дети. Да и зашибись! Я вам говорю: самое главное принять себя, полюбить себя. Неважно вообще ничего. У тебя есть одна единственная драгоценная, предрагоценная жизнь, и ты у себя один. Какой бы ты ни был, первое, что нужно сделать, это полюбить себя. Все, а потом уже всех остальных. Почему мы всегда бережно относимся к другим людям, а себя жестко.. Прессингуем, там какой-нибудь косяк, опозорился там, что-то не то сказал, кто там что обо мне подумает, и мы себя жестко вообще травим, ночей не спим, вспоминаем ужасные истории из прошлого, переживаем о том, что там будет в будущем, и в настоящем в итоге мы получаем расстроенного человека, который боится всего себя, и удручен. Не надо удручаться. Надо развлекаться, веселиться, и радоваться жизни. Да, это так. Да, там произошла какая-то фигня. Да, я не такой, как все. Или такой, как все. Тоже неплохо. Неважно. Просто давайте вот так жить. Жизнь это вечеринка, и она не будет длиться вечно. Цитаты Ксения Гар. Та -ра -ра. Вот такое у нас сегодня было видео. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую. Пока.